А, я пою, блядь, как он sí. заебал. 88. <свесудили> а -а -а -а -а. Доброго времени суток, мои дорогие сладенькие пирожочки. Меня зовут Дэн, это канал Excelius Games. Мы сегодня с ребятами проходим дур 100 дверей. А у нас получается будет такая веселая, интересная, смешная, прикольная, развеселая, атмосферная нарезочка, в которой мы будем, надеюсь, будем угорать, и страдать и умирать. Поехали. Кто умер? Я слышал отрыжку блять Вот крест, крест! На дверью на дверью крест Какой блять! Он чекай! Во! Чекай! В натуре! Офигеть! Прикольно! Вот это повезло в нормальном начале У меня прекрасное лицо Эмоциональное да. ПИЗДА О, психнул. смотри да, ну, на всякий случай Ц А что ты, что ты, Даня, иди ты нафиг, а? <сёк> <сёк> Ты взломал ему жопу? У него тут металлические трусы Внутри, смотри, голова круглая Да его бабушка отъел. <сёк> Он съел бабулю, блять <сёк> <сёк> <сёк> Все, побежали, пусть его тут пустота слышит не, Не-не, давай подождем. имеет половину хп вот, кстати, подожди, это может хорошая идея? А, он уже пришел, блядь, смотри, падла паскуда. Да не, не, конечно. Да рано ты залез, блядь. А, Е-твою, блядь! Как он заебал! Опять две комнаты. 88 восьмая. Аааа! Так мы зашли в 87 так там он еще одну открыл, по-моему. Он откроет, он еще одну открыл дверь, поэтому он оттепнул сюда. Блять, бок. Мне кажется, что он летит, блять. У тебя же крест есть? Нету, нету, нету. Я на хальте потратил. Ебать! В смысле нету, блять? Его не было! Да-да! У меня вот эта вот пигня появилась, чтобы свечку забрать, я заберу Я только три аптечки себе взял Ой, три аптечки, три этих Я забрал свечку, все, это, это расщелина попала Это свечка появилась? Да ну, а, у тебя, а у вас не было этой штуки? Ну, это ж ты положил, что она должна быть? Я не знаю Монетки ну, собираем? на нас плечу Кто монеты будет собирать? Нам же ключ нужен в любом случае, правильно? Для травички Так, как третья знаю. дверь но я считаю, что предыдущий раз был вообще неадекватный в плане появления вот этих монстров, блять Да-да-да Короче, монетки все собираем, я бы себе крест купил О, Блять Немножко я наткнулся У меня больше половины хп улетел Не, у меня Hay че ]у -у. четверть, я успел отвернуться У меня вообще ничего не улетел. Ну, у меня а сняли четверть, я успел отвернуться Это что? О, зажигалка а кто спиздил у меня из-под носа <свеч> Это тебе за все. У тебя свечка есть! А все. Кукарача, блядь, не мыта это, это свечка, чтобы проверить, не напал ли кто. Это свечка, блять, ванальная твоя свечка. <свеч> Сука, там золото лежит <свеч> назад! <свеч> назад. Все там раш Ужас. Блин, я, я сейчас зажигалку достал, я подумал, это пистолет. Монетки, монетки, монетки. Ваня спиздил монету. Какая там Две дверь, дверь была нет? по счету? Я не знаю. Сейчас проверим. А, замазанная. А, нет, не замазанная, замазанная. Если замазано. не скребанят, значит, да, бля, там что-то шумит громко. А вы где? Ай, ну, что ты такой везучий? Подождите меня. Стойте, ребят. А, тут шкаф. Ой, что-то я не помню таких больших лестниц наверх Кому угу. фонарик попутал, смотри Да и ты проститутка, блядь, с фонариком и свечкой И зажигалкой <святые> И с <витаминами. святые> Дайте мне, дайте мне вообще все предметы в игре По жопе, блядь, ему дайте Подожди, стой Там такое, а, вообще офигел В смысле, я сказал просто по жопе тебе дать А не ты, это, это этот в чат написал, дурачело. Там ничего нет там только Ваня, блядь, сидит в подвале моем. <звы> О, картины. Ладно, сами разбирайтесь, блядь, раз вы все попиздили. Даня, великий слепой. Ну, в смысле, великий слепой, Да у него чат скрыт. Да, зачем мне это читать, тут чушь. Что чушь. Такое? Вешай картину. Блядь, он что-то пишет, стопудово. Картину повесь, блядь. Приди, если призрак залагал, и он не может картина повесить Блять, ты О, включай давай, куда пошел? Не обязан Куда идти? Тебе думаю. Блять, ты хотя бы видишь, что лутать, я вообще нихуя не вижу Бля, что-то да, мы, я так, я... мы так никогда по этим лестницам не поднимались Поднимались. Не, а я вот. Буду... Думаешь? Ну, не Блядь, думаю, я, я знаю. Знаю. Была 24-я. Значит, нам нужно в 25-аю. А она упала? Потому что дверь открыли. Бежим! А, да. Тихо. Шкаф. Сиди, лампочки ломай, ну, блин, Что, раш? Да. Да раш вообще? Он хулиганил Разбежалась тут морозовый мр так есть дверь какая-то о сундук о шкаф такой сундук да где ты сундук увидел там был шкаф я надеялся на сундук опа глаза можно тупо в пол смотреть И оно не вообще на тебя не действует никак Так, а видел, как, как они появились в сне ой раш раш так, А, раш, не не раш раш нахуй Да ну, зачем раш Нахуя ты таблетки ты... выпил, еблан? за призрака сейчас Ой, блядь. Нам был. А, не, не, не, он не может быть здесь. Всем пока. Алё, куда у меня свет не запустился? Я уже пробежал тут, блядь, комнат. Да не просто еблани. Пошли за этим оленем. За дверью спрятался. Видел, проститутка сидит, блядь. Даня. Чего, блядь, Даня? Я сейчас выпью таблеточки и побегу. Куда бежим? Все зашли? Все, все зашли. Итни там батарейка на столе для тебя лежит. Там Итни, блять, на столе лежит. Что, вообще? Да потому что а ты где? Сука. Где? Это Ваня, блять. Где брода ухода мудила? Ты вообще офигал, Вот это добродовательность. Або я, а я позвал играть. Нас твоей. позвал играть. Ты, блядь, вообще себя видел, нахуй, как ты себя иногда ведешь? Твои, твои шуточки, блядь. Бам, бам, бам. Негры. Дебил. Можно было не повторять. Почему? Вырежешь Что потом? Там? На, серьёзно! А, ну давай-давай, вставляй свой стручочек в замочек. Оборвел, с чата, вообще я. Я закрою чат. Так, это я убрал. У меня чата нету, но я убрал этот. У меня над головой появляется, если он что-то пишет. Над его головой. О, батарейка. Иди, у кого там фонарик? Есть батарейка на столе лежит. Так как у них фонарик. Проститутка дрявая. Почему-то я бы Ну потому что Какая еще может быть Итни не Опа-па-па-па-па-па-па-па-па Иди Да что ты делаешь, Ваня? Летит? Да, летит Че он долго летел? Ну да я услышал, я не услышал, как он летит, я услышал, как лампочки лопаются. Блять, как-то замки странно открываются. То открывается, то не открывается. Ой. От. Погнали, блядь, за псеродакселем пластилиновым. Сука, видели, он бегает, как Наруто. Ну, Наруто ран Опа. Так, одну нашел. Я кот водить в смысле ты кот водить не Уже, да, все, я уже выхожу, ребята, здесь оставляю ваши проблемы. Так, три книги нашел. Блять, бежать. Какой псы, блядь? Нету никого, ле. У меня псы было. Ну так да, было, но. Стоять. Это иди, уйдем. Баня, беги. Я бегу. А, меня пяти! Пластилиновый Пс. дебил идет за нами. Быстрей, быстрей, быстрей, заходим, заходим, заходим. Все нормально, что ты, блядь, паникуешь? А, бота слили. Тифтеля, блядь. А, а у меня денег уже нету. У меня 125. У меня, Блядь, на крест, на них. нет, не хватает, пяти, стойте. Да, да чего, купить? Мне не хватает, я не могу купить, мне пяти меня нет, не хватает. Сейчас я пойду найду их денег в одном шкафу. Я забегал, куда возьму. О, он нашел, сейчас найду. Все хватает. Да. Крест есть? Не <зыв> было в Крадаше. А вообще не хватает, ни на что, даже. Я зажигал, а купил. Филс, он ну, тут собака. В все не было. Креста не было? Не было. Подождите, крест всегда попробую. есть. Нет. В смысле нет? Как креста не было? Ава, не блядь с нами бегает, это а не крест? А, я понял, я, я, я типа пушечное Нет. мясо или что? Вот, вот, вот, так и игра, теперь. Пошли! Да. А, он? ну если он крест в том случае, как Иисуса кресту прибили, то да Вы богохульство <связь> А так он перекрестие да? да Рошу слышал Я тоже слышал Рошу да мы... это Итни не прикалывается Не-не, там ну, реально серьез, был, я, я тоже слышал, Раша Не, это Итни зевнул и все Нихуя да, себе, я... не зевает, там бы у него родители обосрались, блядь, каждую ночь бы Вань, ты где? Потому уйду Потому что мы уже в 59-й двери О, таблетки Бля, сын Ну я зря их взял, нахуй, у меня и так их много А ты, какой Итни Иванзола? Итни Иванзола? Сама такая. потом вдохнул выдохнул, блядь? Это я. Это я тебе на ухо дышу. и отдохну тебе на ушко. Ну, да? А? Знаешь это? А пушка. Ну, Клава Кока, типа, поет, блядь. Я шипну тебе. И там чел, пушка. и там чел этот из мема. Аннигиляторная пушка, короче, орет. Программа... почему никуда не Криш. видно? Или да да? Ты там откроешь? Не обязан Не обязан Ебалай Я -то тоже слышал, как будто что-то бьется, блядь Тихо, тихо Раздат, алло Алло, куда мне бежать? Я даже не знаю, где выходать. отсюда Сиди внизу пока Идай, идай Ой, рано залез Что-то он заткнулся Смотри, я получил достижение Какое? In Plane Sight Типа там куда? с Рашем что-то. Куда, куда, куда, куда? Раша изгнал кто-то или что? Там, там, э, если у тебя в достижении был такой кружочек, э, ну, типа... И там там, раш, ра там раш в двери. А, в двери. Так это ты, типа, сбежал от него, при этом не залазил в шкаф. Да. Ну, прикольно, блин. Так, когда там медицинская... О, как раз, только вспоминал. Я помню. Белые обои на Нет, Ванином куда? лице. Ой, куда? что произошло? Мои деньги. Чик нормально подлечились. Я помню Ау. белую слизь. Я помню. У тебя Белый надо разрушить. опа -па, па па па па па А это глаза. Я помню. Ключ здесь. Я помню. это и твои увлечения какие-то странные. 70 -е. Куда? Нам в 71, нам в 71, мы зашли в 70, -ую. стоп Ваня, ты куда пошел? Да мы зашли в 70, я же сказал Так, сейчас таблетосы выпиваем, и можно бежать Только надо их пить, когда начнется погоня, блять, от сика они, они сразу, как Ваня любит, блять сначала... Ваня сначала всю банку выпивает, а потом такой, ну шо, пацаны, погнали Пластовые прямо На Сука, меня огонь написано? зацепил, блядь. А на двери не написано, что мало стола. А, 79-я дверь, а -а -а. нормально. А -а -а. Давай от нее оставим нас едение пустоте. Зачем? Ну, по приколу. Без него скучно будет. Я ваша опора, вы понимаете? Ты, блядь, опорно-двигательный аппарат, нахуй. Я бы такой опорно-двигательный аппарат на первой же операции вырезал, нахуй. Куда не выслал? Поехали, блядь. Бля, мне меня когда этот звук, мне сразу хочется посмотреть, не прислали кому-нибудь... Нихуя себе! Прячьтесь! Прячьтесь! Блядь, я просто на изоленте залез в шкаф! А, ты, ты, ты, ты выжил! Ты выжил. А, а, я ты, жив чё, ты, Понимаешь? Я вот смотрю, этот дебил сидит, дописывает сообщение, там бежит Раш, он пишет, идний хер. И, понимаешь, он там, и он залазит под этот Я из шкафа вижу, как эта надпись там висит над ним А он в этом, а он... Так что ты понимал, я залажу в шкаф, и он в эту секунду передо мной пролетает Так, была 85-я дверь, по-моему Да, 85-я была Боню это Андреал? идите, бегите туда Что за звук? Иди, стой у шкафа Смотри, он пролетает и назад потом бежит И потом бежит. Возрождать Возрождаться? Да-да-да-да-да-да, быстрей А где? Я умер Где вы бежите? Я не вижу никуда Итный, залутал все, мудила Ваня, Ваня, Нахуй ты мои таблетки забрал, блять? Чупу бель вонючий Сука А я глобус Идет О, блять, я залез Успел, боже, я еле успел что за бред меня происходит? Ой-ой-ой. Где мы, а, меня, меня ложная дверь спасла. Блять, глаза. Пол смотри а Я смотрю в пол. Ложная дверь. А, ложная дверь это да, гениально. меня она тоже спасала. Сука. Я забыл, что я дверь не открыл, я повернулся. Я тоже повернулся, у. потому что я услышал. Так а, реген все взяли. Так он, он у меня уже сбился. Как его нужно было взять? Я же умер. Умираешь, да он сбивается. Почему? Все, сейчас будет жопа. Жопа-попа. Только не не бежим. Давайте. Тихо. Вот тогда... Мне кажется, я слышу рашу уже. Ой. Глаза. Так, сейчас раша не будет. Да? Тогда с глазами тоже были не а было, не, блядь. Был. Ой, а что а не... а ты, ты стал... Я стою возле этого, он берет, подходит к моему шкафу. Где шкаф, блядь? Так, тихо. Тихо. Да и на месте 10 секунд идет Ой, блядь, не, опять меня не залить. Убили? Вот, у, у тебя же возрождение есть. Я знаю. Ну, дни не трать. Где он псыкнул, блядь? А. Да я потрачу мне все Где он да, псыкнул? Это же бред. Да лучше на Румсе. Под... А, на Румсе нельзя. Пошли дальше. А, я не могу зареваиваться. Почему? Да не иди вперед. Не знаю. Почему, Почему я, я иди вперед? пошел у меня тогда, когда я взду. Стой, стой, открой дверь и прячься лучше. Ну, то есть сиди, стой возле двери. Тихо, стой. Я услышал раша, залезаю в шкаф и умираю. Тихо. Тихо, стой, Даня, сиди. Я стою, скажешь, сплайр или нет? Летит. Трясется все. Блять, у меня что-то псыкнуло, блядь. Тихо, нет, нет. Нету. Да меня псыкнуло, блядь, что-то. Нету? Побежали туда. Ваня. Стой, иди открывай дальше следующую. А почему я? Ну, потому что. Потому что я, я раньше услышал. Пс! Идет. Залазить? Да! А да че ты? О, Боже, чуть не чуть в говно не вступил. 97-я. Опять открыл? Я уже. Нет, я еще подхожу такой. Так пошли просто на пролом Слушай, нет я, я стою, стой, ну не уходи далеко Да я стою, зайди сюда А если будет? Ну, не, давай, нету, стой. нету? Слушай, я свечер буду проверять Стой, открывай следующий. Ну. Так тут уже его не будет, пошли, блядь, прямо Тут да? уже все, да, пошли То, да, не финалочка. Ебать, неужели я здесь? Предлагаю тебе собрать батарейки. Ну ты за мной ходи просто. Угу. Или ты можешь спрятаться туда, короче. Вот туда, наверх. Что я открою сейчас. Я открою, у меня же есть отмычки. В итоге я потратил. Ты потратил? А, я не успел открыть. А ты, всё, я как, как чат закрыть? Подожди. Он тебе написывает? Он дебила кусок Ой, тихо Я забыл, что мы бежать будем, у меня уже руки За голову Все, бежим Направо, направо беги И приседай, присядь присядь. Пожалуйста, Даня, живи Я не вижу, куда идти Вот сюда, сюда, быстрее. А, все, вижу Как ты бежал? Я таблетки просто юзнул Ну, я за тобой просто побежал Тут еще. Где? Вот она на Где полке она... лежит, она я стену, забрал. Да, Их там да, две. Пусть, а, пусть он идет сразу к лифту, у лифта стоит. Да не, не интересно-то. Нет, да зачем? <смех> Имба, вас убили. Не, Хотя нормально не фот... все. Ты, призрак, я тебя сейчас закарканье. Пошли. Прибью. Вон батарейка. Тут... Я забрал две. Я в себя смотрю. Вон еще одна. Я слышу еще одну. За стенкой. Так, он у меня. Он что, остановился или что Где еще бы... Я пойду к лифту там смотреть батарейки. Давай. Это фьюзы, а не батарейки. Да, по... да пофиг. Ладно. Так, одна осталась. Наверное, наверху, скорее всего. Лава, вижу. А... О, да, не стой, ачивку выполнил. Иди сюда. Какую? В комнату вот сюда, вниз. А тут уже можно бегать? Все можешь, да-да-да. Ой-ой-ой, тихо. Он бежит сюда, тихо, присядь. Потому что не зайдет. Пофиг. Давай, иди. Не-не-не, не трать фонарик, положи туда фонарик. Я если понял. у тебя ничего нет. У меня есть отмычка. Я, я тоже отмычку запихнул. Это, это гениально отмычку. Туда Или таблеток. Ты запихнул? Я ой, я дай. его забрал случайно. Да, запихнул. Все, пошли. Давай Ай, на ну, а, давайте, мне в, в, Можно вы мне в, в, выполнить эту говну ачивку? Ну пускайте, я призрак подсказывает. А, вы, вы вместе подсказываете. Так как, я не могу подсмотреть туда. Аль, ты хочешь, чтобы я в смотрел? Алло, я буду домой. подсказывать, пусть он не заходит на демку, не отвлекается. Ладно. Пусть чекает. Я все, равно, я все равно в монтаже приходил. Он все равно, план. что он И итни, делай, делай, его тэпнет сюда. Ладно. Погнали. Сейчас. Наконец-то лифт. Только, да, Кто там? Там вот, самый, вот смотри, там будет самый последний момент, когда он выбежит из двери. Если ты просрешь и побежишь в него... Да нет, я тебя я просто, я тебя прибью. Чего Давай, я просрещ? 7, 4, 6, 3, 8. Я не знаю, как последнюю надо угадывать. Надо цифры просто считать. Три, пять, шесть. Нормально, 6. Неправильно нажал, потом правильно нажал. Восемь. Все, слип, смотрите. Как надо... 9, пять, шесть, девять, пять, шесть. Восемь, семь. Не, не, не смогу. Она, ну, а видишь, вот она противоположную показывает. А я же появлюсь сразу в дверь, правильно? Лицом. Чтобы она успела, пожалуйста. Меньше минуты. Если она засчитается, нет, там скорее всего не будет. Сейчас сейчас мы побежим. За мной, за мной. Нет, беги, беги. У меня, блядь, реакция получше твоей, нахуй, что беги. У меня просто запомнилась камера, так что она смотрит в эту. У меня тоже камера в дверь смотрела. Быстрее, быстрее, беги. Все, я забежал. Наконец-то, блядь. Не, у меня должны были, наверное, сразу дать, да? Да, если бы ты закончил... Ну, может, не Призрак. хватило пары секунд так. Призрак мне сразу должны были дать Да, вроде как Прикинь, а прикинь, 12 человек в лифте, нахуй Там бы лифт просто не выдержал Бля, я такой довольный наверх смотрю Такой, о, у меня, кстати, прическа, как у меня